Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать про то, как заставить поисковые системы сразу же индексировать ваш сайт. Новые статьи на сайте. Вот я добавил только что страницу фразы «Ловушки для привлечения клиентов». Следующее действие, которое я делаю, это на сайте я специально делаю блок «Поделиться». У него две основные функции. Одна из функций – это когда ваши посетители сайта делятся. Вторая функция – я при помощи этого блока очень быстро могу информировать поисковые системы что добавлена статья. особенно это удобно для твиттера и яндекс блогов я обычно делаю сразу же первое действие когда я добавил статью я нажимаю эту кнопочку и просто делаю твит в свой свитер это делается специально для того чтобы поисковые системы они твиттер достаточно быстро индексируют они находят внешнюю ссылку на эту статью. Соответственно, внешняя ссылка заставляет робот пойти посмотреть, что же на сайте у вас произошло. Такой блок можно добавить при помощи различных плагинов. В данном случае стоит Яндексовский. Поделиться в, со в соцсети api.yandex.ru.share. Здесь можно получить код, при помощи которого вы можете добавить нужные кнопки к вам на сайт. Этот код вставляется уже конкретно в какой-то блок в данном случае у меня он вставлен не WordPress плагин, а просто обычный блок именно Яндексовский. Вторая функция, которую я сразу же делаю, это беру адрес этой страницы и захожу в инструменты вебмастера от Google, у него есть пункт сканирования посмотреть как Googlebot. Сюда передаю страни эту страницу адрес. Убираем домен со слэшем получить содержание получается что бот в данном случае просканировал успешно вот здесь есть кнопка отправить в индекс мы явно говорим гугловскому боту роботу проиндексирует эту страницу Но ну, я здесь указываю еще связанные страницы иногда указываю иногда не указываю то есть он еще параллельно просканирует некоторые другие страницы еще есть такая штука как две функции которые я делаю всегда это, это поделиться в соцсетях и google webmaster мы проинформировали поисковики еще есть такая штука как поиск для сайта у него есть раздел плагины для CMS поиск для сайта сайт Яндекс.ру CMS plugins Здесь можно сформировать плагин для вашего сайта, который будет информировать, что на данном сайте какие-то были изменения. Например, у меня для WordPress а стоит, вот видите, Пингер. Для него настраиваем ключ, который вам там сформируется. Будет все написано, как, это, как его устанавливать. Ваш логин, идентификатор поиска. То есть Для того, чтобы этот плагин добавить на сайт, надо вначале создать кастомный поиск для сайта Яндексовский скрипт в принципе его тоже полезно на сайт поставить особенно на страницу 404 когда у вас ошибка поиска вы можете туда сформировать поиск для сайта он генерирует для конкретного сайта или группы сайтов можно добавить здесь называете ограничения и так далее и вам генерируется скрипт который далее можно интегрировать в ваш сайт особенно хорошо выставлять на страницу когда не найдена информация он тогда Пользователю есть возможность поискать именно по вашему сайту ключевую фразу. Так вот эти вот плагины устанавливайте на сайт. И они реально информируют. Вот видите, здесь написано, последняя страница, которую я редактировал, она проинформировала робот яндексовский, что на сайт была добавлена страница. Я смотрю по статистике, что робот именно посещает эту страницу в ближайшее время. Вы фактически и Гуглу, и Яндексу явно говорите, проиндексируйте эту страницу. Чем быстрее проиндексируйте, естественно, чем, тем быстрее получите в поиске эту страницу и больше клиентов на ваш сайт. Применяйте эту технику. С вами был Сергей Бердачук. Если вам понравился этот материал, кликните, пожалуйста, на кнопочку «Поделиться». Поделитесь с друзьями. Подпишитесь на мой канал. Сайт проекта большепродаж.ру. До свидания.